Привет, меня зовут Макс Прайм Сегодня у нас война за Украину Итог И также за Россию Мы сделаем коротенький итог Например, про мародорство И расскажу все же итог Что такое мародорство Эти люди Конкретные Также воины, например ну Как мы знаем Война за Украину То значит Россия напала на Украину Поэтому мародоры могут быть и военные, и мирные. Мирные могут быть потому, что им там нужно как-то выживать. А военные, они хотят что-то захватить, мордорствовать. Значит, они э, креслят какую-то местность. Тем самым Российская Федерация, РФ, войск, которые они могут потом уже ракетой бомбить там. С ДНЛНР это там Денис, Луганск, то есть какую-то пушкой, может я не все знаю про это, но э, машина, которая вот стреляет, кто знает, напишите в комментариях, чтобы я был в курсе, мы пока что пропустим, э, значит смотрите Житомир и Черкасы, Житомир это рядом с Киевом, вроде бы Черкасы если я не ошибаюсь, давай посмотрим. Черкасса, где они? У нас тут же Томар, Ровно, угу, Николаев, Харьков, Пол Полтава. В общем-то Россия идет значит, Киев, Полтаву, через Николаев. Но, увы, это пророчество, ой, хайбут, наверное, на это нападение, и так-то и сильно. Показывает, что Украина половина нации проиграет, ведь начинают уже исполняться начинается Херсона. Крым Херсон обошли Николаю.